Здравствуйте! Сегодня у нас какое? 24 марта, да, забыл какой месяц, представляете? 2020 года, канал «Народовластие», программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир. Напишите, как слышно, как видно. Тут пишут борода, кончай бухать. Но ну, я вообще не бухал, был сейчас в эфире на особеньюз. Так что Василий сейчас, он в записи это сделал, там обработает и, наверное, повесит. Я не знаю, когда это будет, но не думаю, что будет это как-то не скоро. Думаю, что скоро будет. Видно, слышно, отлично. В общем, хорошо. Привет, полосатый дядя Слава. Видно и слышно. Было письмо от меня, было. Я письма все читаю. Все окей, видно, слышно. Так, просветите, как наладить натуральный обмен. Ну, в общем-то, надо читать, наверное, книжки, связанные с феодализмом. Там все это хорошо описано. Звук далеко. Ну, поставь микрофон поближе, почему можно справиться с этим. Так, спрашивают по поводу дождя. Значит, вот на дождь связывались. Ну, вчера. В курсе, что пригласили программу потом все сорвалось ну написали что журналист на карантин отбыл и когда карантин закончится то есть меня пригласят ну, посмотрим пригласят не пригласят вообще интересно мне интересно интересен сам факт приглашения сам факт э -э, в общем то того что дождь вдруг проявил интерес Вячеслав Талантлив во всем в таком возрасте даже не лысеть умудряется. А у меня по линии отца, в общем, никто не лысел. Говорят про прадед. Да, он в 103 года умер, у него была пышнейшая шевелюра. Поэтому родитель мой, правда, в 66 лет умер, но у него были все свои зубы. И ни разу он не обращался. Один раз обратился он к... Зубному врачу, чтобы снять там налет с зубов. И тот что-то начал ему советовать пользоваться щетками и прочее. Мой родитель, всю жизнь, наверное, до 60 лет с лишним зубы пальцем брал порошок, очень любил, где-то он его доставал. Зубной порошок и начищал зубы. Зубным порошком у нее все зубы были э, не то что свои, вообще все были здоровые до самой смерти. И плюс еще волосы такие, такая шевелюра очень пышная была. так Дядя Слава, роскошный привет, объясни бедствующий, почему власти РФ запрещают легализацию короткоствовала, в то время как легальные ружья, карабины... И винтовки. Все очень просто. Ружье, карабин или винтовку вы не можете взять на митинг, на какое-то мероприятие и так далее. С ружьем, с карабином и винтовкой вы не сможете прийти гонять каких-нибудь депутатов госдумы и прочее-прочее. Только это их пугает. Применение оружия против представителей власти в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Понятно, что если человек готовится, он может достать где-то в конце концов... Отпилить, может, у двухстволочки, там, у стволы и приклад, кстати, я считаю, вообще, с точки зрения, ну, вот, тех людей, которые совершают убийство, да, там, искать какой-то пистолет или револьвер, и гораздо, он менее эффективен, чем... Обрез да, двухствольного ружья, там, заряженный какими-то рубленными гвоздями, как дал там, во-первых, не промахнешься, во-вторых, там уже не вылечит. Поэтому я думаю, что, что они это прекрасно все понимают так, спрашивают, как я отношусь к неосоциализму смотря что вы подразумеваете под словами неосоциализм да? если э, те идеи, которые сейчас связаны с возрождением СССР это одно если э, то, что происходит в, в Швеции да, и является, ну, так скажем не, не то, что следствием, да, ну, конечно, следствием э, развития капитализма и описано еще в 70-е годы в 20-е -го столетие как будущее, то есть как теория конвергенции. Э, вот, и я думаю, что к такому неосоциализму нормально отношусь. Слава, как ты думаешь, Белковский ФСБ, помилуй Бог, о чем вы вообще говорите? Вы слишком много очков пишете этой организации, не один приличный человек, уважающий, а самое главное, самолюбивый или самовлюбленный. Ну, Станислав, самовлюбленный человек точно так же, как и я, понимаете? Давайте говорить откровенно, и такие люди могут э -э, там с этими на одном гектаре, что ли, садиться? Но мы же воспринимаем их как недочеловеков, вы что, не понимаете? Вот для меня представитель спецслужбы, любой, я могу улыбаться, что-то там говорить, но я его воспринимаю как хуже, чем Питер. Понимаете? Да, там я, допустим, нормально отношусь к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Да? Нормально. Но, но ненормально, понимаете? Но не нормально, понимаете. Потому что, ну, ну, как-то так то есть, да, у меня масса знакомых, кто является такими людьми, но, но я всегда, вот там у меня подсознательно всегда есть, что он не такой, да, может быть, это плохо, но я не могу от этого избавиться. Так вот, представитель спецслужб для меня, блядь, раз в пятьсот. Если не в тысячу хуже, если я знаю, что это какой-то КГБшник, там заслуженный какой ну годно все, омерзение. Я когда работал в Allegro, да, и у меня были на работе КГБшники, ну, ну плохо я к ним относился, не очень хорошо, мягко говоря. То есть у меня работали менты, обычные люди, военнослужащие бывшие, там обычные люди, бывшие военнослужащие, нормальные отношения. К ментам всегда, хотя я сам бывший мент всегда... Чуть похуже. КГБшникам вообще ужас какой. То есть нужно было себя сдерживать постоянно, чтобы не, какое-то недовольство не высказать. То есть вот сделали, допустим, косяк, два абсолютно одинаковых косяка сделали КГБшник да, и, и военный. Ну, ну, слушай, там, ну, Миша, ну, там, ну не надо так больше делать. Там, туда. И, здесь, и здесь раздражение, ярость даже. И сам себя ловишь на том, что ты Негативно к нему относится Почему? Они одинаково поступили Потому что он бывший КГБшник И ты всегда это помнишь Там внутри своей башки Понимаете? И вы хотите сказать, что Такие люди, которые э, Относятся к этим каренделям хуже, чем к пидорам Могут с ними ручкаться, что ли? Да помилуй бог, вы че? Вы на не, не, не догоняете Я не понимаю, почему у вас нет этой брезгливости Если вы спрашиваете это же, это же, это, фу, я понимаю, что это на уровне эмоций, но это, это самое страшное, это непреодолимо, понимаете, непреодолимо в себе, вот мне говорят, вот почему ты там хочешь запретить всякие спецслужбы, ну, во-первых, я всегда привожу массу рациональных примеров того, что спецслужбы, они вредны, что они свой собственный народ чморят, что они в конце концов подрывают любые устрои, устои, это самое говно какое, и от них вреда гораздо больше, чем польза. Ну, главное это эмоциональная составляющая, внутренняя, что мне они противны, я брезгую просто. И если они будут, представляете, вот я там работаю, они ко мне приходят, они со мной общаются. Всегда, я помню, в Думе это было, это просто непреодолимо. Вот такие. Белковский вроде бы деньги от сообща брал, а она, племянница, так это совсем разные вещи, как вы не понимаете. ФСБ, блядь И там ну, она не племянница Путина Я так понимаю Вот, но это, это вещи абсолютно разного порядка Это не значит, что я взял бы деньги от Собчак. Не взял бы никогда, нахера, мне не нужна Но я не считаю, что он совершил грех какой-то особый понимаете? И что это как-то против его натуры так, бывших КГБшников не бывает. Бывают и бывшие КГБшники, и все бывшие бывают. Масса таких людей, которых мы знаем, которые представляли спецслужбы, потом стали самыми главными борцами со спецслужбами, потому что они знают, что это такое. Даже бывшие евреи бывают. О чем говорит Бенедикт Спиноза, Баров Спиноза? Вы помните, какую... Ему устроили травлю за то, что он там отрицал их Бога, да, и, и когда он их там всех на место поставил именно ортодоксальных, поэтому, что там скажешь, люди всегда бывают бывшие, всегда очень часто идут э, в противовес э, бывшим своим кланам, да, очень часто. Мы еще, я говорю, увидим и уже видим сейчас, как многие путинцы, такие прям там за путинцы, чуть ли не родственники, да, действуют против. А дальше будет еще. Так. Ну, давайте поговорим. Ну, 24 марта в истории немножко... Коснемся этого Потому что важный день 219 лет В Михайловском замке Убит российский император Павел Первый Душили шарфом, били табакеркой И прочее, прочее, прочее Так Мальцев, ты качан капусты А это что значит Качан капусты Молодец какой Мальцев полки опять забиты, народ затихает. Ну и пока народ затихает, пока болезнь не возьмет свои. Сейчас все-таки информационный мир. Сейчас это нельзя спрятать в кармане. Ну, одно дело, когда болеет несколько тысяч человек, да? Хотя уже на западе караул. А когда начнут болеть сотни тысяч людей? Слава, в новой конституции рассмотришь пункт силового свержения власти в случае угрозы стране, как в США. Конечно, это будет одним из основных пунктов, одним из первых, что единственным источником власти является вооруженный народ. И этот народ в, определенных, на, в определенные моменты истории может эту власть совершенно спокойно физически свергать, если вдруг кто-то не хочет уходить сам. Потому что у народа в Конституции также должна быть заложена норма, что он может не физически свергать, а путем нажания, нажатия кнопки. Нажал кнопку, все, долой, да, вот большая часть забанили такого кренделя, все, и он идет нахер. Я думаю, никто и сопротивляться не будет, если все эти кренделя будут избираться на один срок. Какой смысл ему сопротивляться? Волс сопротивляется потому что он знает, что он у власти пожизненно. Так вот, Павел Первый был убит, представляете, император всероссийский был убит, табакерка, а эту суку ни одна табакерка не берет, представляете, никто не хочет ему врезать по башке. А почему, знаете, потому что все, кто рядом, вполне все устраивает. Да, там многих еще не устраивало. Там Помните, Александр, когда пришел первый, да что он сказал, при мне все будет как при бабушке. Потому что не устраивало, что не как при бабушке, то есть не как при Екатерине второй. А эти все устраивают, потому что ни при какой бабушке так не было сладко им. Ни при бабушке, ни при дедушке. Только при этом дедушке им, им так сладко, всем этим пидорам, они были нищеебы. Вся эта сволочь, это были нищеебы. Сейчас они миллиардеры. Так. А. Так, так, так. Ну, что еще в эти дни случилось? Ну вот в третьем году.. Я помню, это очень хорошо я это запомнил, что Фредерик де Клерк, это президент ЮАР, заявил, что его страна уничтожила шесть атомных бомб. Это было такое заявление в этот день, в 1993 году, и что после 1989 года они были там разобраны, ну и куда-то, я так понимаю, ядерные материалы куда-то отдали, на какие-то может быть атомные станции, там, и так далее. То есть и когда говорят э, об э, договоре по нераспространению ядерного оружия, то я всегда вспоминаю вот это, понимаете. Я всегда вспоминаю, что Пакистан сам создал ядерную бомбу. Я всегда вспоминаю, что э, Каддафи поставил кучу центрифуг для производства обогащенного урана, что в Северной Корее есть. И если создал ЮАР, да, если создал Израиль, еще фиг знает когда. Помните Вану, которого посадили за то, что он раскрыл, что у Израиля есть атомная бомба, а ее до сих пор нет. Обратите внимание, Мордыхайвану уж отсидел, давно отсидел, я не немыслимое количество лет. А Израиль до сих пор не признает, что есть атомная бомба. Но я думаю, что эта атомная бомба есть у многих, да? или, по крайней мере, потенциально может быть у многих. Поэтому сейчас нужно как-то включить мозги мировому сообществу и придумать, как выходить из этой ситуации. Потому что у всех формально ее нет, а фактически, я думаю, что у большинства есть. Так. Что еще хотел рассказать? Ну, все, пожалуй. Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. Да, то есть, видите, карантин о котором так много говорили в Великобритании, но никак не хотели его вводить все-таки окончательно введен, вчера Джонсон об этом карантине объявил а сегодня собственно он уже, уже все, уже, уже есть этот карантин и вот интересно помните фотографию Борис Джонсон в отделении вернее в больнице где болеют коронавирусом люди Вот он пришел, самый первый, это еще там в феврале был в конце, без маски, ручкался там со всеми, включая и больных. Потом сказал, что не, не заболеешь, если, значит, там полоскать горло, мыть руки и так далее. А вот сегодня Путин посетил больницу для больных коронавирусом, вот он идет. Вот очень-очень, конечно, это интересно выглядит, да. То есть вот Борис Джонсон, а вот Вова Путин. Такой желающий жить вечно, Вова Путин, да? И обратите внимание, Борис Джонсон, который сам пришел без каких бы то ни было средств защиты в больницу, ходил по отделению, здоровался с больными, он не очень, э, так сказать, ратовал в пользу карантина, да? И поэтому, как бы, демонстра демонстративно... Э, так вот, нарочи-то, может быть, показывал, что это не страшно. Да? И Вова Путин, который не вводит карантин, никаких мер фактически не, так сказать, не наблюдается в России. Да, ну Кроме того, что отправляет аппараты ИВЛ в Испанию, уже четыр... в Италию. Уже 14-й самолет в Италию прилетел с аппаратами ИВЛ. В России они тоже нужны, но... Мальцев враг Смотря а чей Путинский конечно Если ты путинский друг То я конечно путинский враг Я тебя даже ванить не буду Потому что враг это Очень хорошо Это с точки зрения Статуса да? Мальцев враг Путина Так Вот и о чем я говорил так, так хорошо мне елей прям вылили на душу. И, конечно, Путин сам ходящий да, вот в скафандре, наверное, немножко не догоняет, как это выглядит в условиях, когда нет карантина и когда все остальные люди не в состоянии такие скафандры одевать. Вячеслав, у нас в Польше с сегодняшнего дня с 24-х ввели такие же жестокие условия карантина, как и у вас во Франции. Ну да, ну здесь вообще все перекрыто. Здесь прям города целые оцеплены, фактически все. Вячеслав, как вы относитесь к ДНР? Как я отношусь к ДНР, ЛНР и прочим, я сказал, 15. Мар, мая о, апреля, 15 апреля 2014 года, когда еще ДНР с ЛНР не было. Я сказал, что это будет жопа с ручкой, что это будет голод, это будет преступность. Люди будут убивать друг друга, власть возьмут, преступники и так далее. Отношусь я к этому негативно. Понимаете? Потому что это было совершенно очевидно, что там будет. Абсолютно. И кто там придет к власти, кто дорвется. Самое смешное. А может быть самое грустное, что сейчас вот Путин развалит ЭРФИ, окончательно, часть какую-то огромную захватит Китай просто, откусит, а другая часть расколется вот на такие ДНР, ЛНР, где у власти будут преступники различные, понимаете. У нас есть, конечно, план как этому противодействовать, но здесь нужна будет полная ваша поддержка, абсолютно полная. Здравствуйте, трёх, вожу с вами дом карантин, хорошо. И всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии коронавируса. Да, то есть число зараженных 300 тысяч, говорят, все это ускоряется, ну да, если это пандемия, то 300, 300 тысяч, в общем-то это ерунда, да, если в прошлую пандемию серьезную испанки умерло только там под 100 миллионов человек, ну от 60 с лишним до 100, то есть до сих пор люди, <coughs> которые занимаются исследованием, не придут к общему выводу. Илон Маск раздает аппараты ЭВЛ для лечения коронавируса. Обратите внимание, разница между Маском и всякими Евтушевскими и так далее, которые закупают сейчас эти аппараты. То есть эти э, миллиардеры российские покупают аппараты ЭВЛ, Маск раздает. Почему? Потому что Маск умнейший человек, который сделал свои капиталы, из-за того, что он умный, из-за того, что он работоспособный. А эти суки нажили свои миллиарды на том, что ограбили народ России. И поэтому, конечно, они продолжают грабить и в этом, и аппараты ВЛ себе, да. Дядя Слава, привет, у меня много знакомых, когда заходит разговор, что ничего не поменяется в России, меня это взбешивает от их пассивности, что им говорить э, в этом случае, ну что, конечно, ничего не поменяется, раз ты этого не хочешь. Так и говори вот ты не хочешь, ничего не поменяется. Как только ты захочешь, все поменяется. Все же из, из, из твоего желания. Да? Можно вообще сказать, как бы, использовать солипсические теории, сказать, так вообще весь мир – это твое воображение. Ну, по Попробуй себе представить. Что Путина нет, что мы его победили и так далее. Может быть и мир изменится. Лучше бы Путин был в цинковом его согласен как. Да, Федеральная резервная служба США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики. Я не знаю, что такое неограниченные меры поддержки экономики. Но я так понимаю, что это круто. Потому что э, если это неограниченный ресурс, а ФРС именно его имеет, и полностью он э, будет на поддержку экономики брошен, то я не думаю, что экономике что-то угрожает в Соединенных Штатах. И тут, конечно, заявили о том, что э, будет уже начался какой-то немыслимый кризис в США, я думаю, что... То, что называется немыслимым кризисом в США, это э, самая радужная, какая радужная, это просто невероятная, фантастическая перспектива для России. Э, Бломберг, Трамп намерен вернуть американцев на рабочие места. Но Трамп волюнтарист, при всем моем уважении к Трампу, он, конечно, Личность, и личность серьезная, жуткий, конечно, волюнтарист, и поэтому совершает то действие, которое, наверное, сейчас бы делать не стоило. Вот именно в этот момент, наоборот, нужно как-то наградить людей. Так. Ваши отношения к депутату Максим Круглов. А я не знаю, кто такой Максим Круглов. Стив Джобс вообще в секонд-хенде одевался. Ну да, и я думаю, что многие люди, кто занимается такой работой, что же они ходят по бутикам, что ли, по каким-то? Они же не сумасшедшие. Зачем? Им на это тратить время. И как они могут лучше, что ли, быть, выглядеть лучше и так далее. Нет, конечно. Китай решил открыть победивший коронавирус Ухань или Ухань до сих пор. Ну, Ухань, наверное. Вот. Посмотрим, что из этого получится, из открытия Ухани, который победил коронавирус. Total выделил французским больницам купоны на топливо на 50 миллионов евро то есть Татар, ну бывший э -э, эльф-китен да, не забыл, что он был бывшим эльф что э -э, он был когда-то государственной организацией и что э -э, приватизирована эта организация была, так сказать, по желанию государства да. И видите, как бы обязанности определенные берет на себя самостоятельно, в отличие от Сечина, Газпрома, Миллеровского и так далее. То есть они, будучи даже государственными предприятиями, пытаются с государства еще что-то получить, а уж получив некоторую самостоятельность, вообще выставляют какие-то немыслимые так сказать, требования. К выплате э, им каких-то там, я не знаю, субсидий да, так это назовем, потому что варианты разные, а э, суть одна и та же. То есть они пытаются получить какие-то пожертвования от Вова Путина да, в свою пользу, при этом э, их э, ну, долги уже кратно, в два раза, например, у Роснефти превышает их капитализацию, то есть их стоимость. Их стоимость в два раза ниже, чем их долги. То есть это предприятия банкроты. Жуть. Вот. И пишут, хуйло в гондоне не ходит. Ну, на тонны хуй хуйло, в Гандо не ходить. А в России, врать эти талонов на... 50 миллионов евро раздает, а в России цены на бензин подняли, так, причем втихую, да, раз, раз, раз, и цены выросли. А что выросли? А потому что коронавирус, там, потому что цена на, на нефть упала, да, на нефть упала, у них растет, во всем мире падает. Потом почему, э, то есть потом Задают вопрос, опять же, государству, и протягивают руку в бюджет, говорят, слышите, вот мы не можем держать такие маленькие цены, нам надо повышать или дайте нам денег. Удивительно. То есть повысили цены на бензин, вот на стороннем совершенно порядке, потом говорят, мы еще значительно повысим, если вы не дадите нам денег. Ну, я так понимаю, что Вова Путин или даст денег, или разрешит еще повысить. Ну, а почему бы нет? Это же не Европа, не Америка. Вячеслав, надо организовывать фонд сбор средств за голову царя, всемирный фонд. Проблем в этом нет. Другая проблема, тот человек, который принесет голову этого царя за ухо, он где гарантирован, что он получит эти деньги? Я уже давно говорил, тот, кто придумает, как это сделать, так, чтобы человек, который притащил за ухо, Голову его получил Он будет велик И самое главное, чтобы это никому не привязано было Потому что если это будет кому-то привязано Вы понимаете То есть этот человек долго не проживет И э, сидеть может быть будет долго Если будет в какой-то серьезной стране То есть его никто не защитит Его посадят Поэтому э, это, это должна быть система Которая э, сосредоточена В криптовалюте, да, и которая в конечном итоге выдаст, да, в качестве, ну, так сказать, э бонуса, да, все эти деньги тому, кто сможет э вот, показать за ухо этого зайца. есть как это придумать, чтобы это было 100%, чтобы люди поверили. Тогда это будет легко, очень легко, я вас уверяю. То есть то, что там кто-то скажет, вот там обещают. Кто там что обещает, где гарантия Вот стоит сейчас у этого Лысого зайца, он там в этом гандоне в желтом, да, за спиной Стоит какой-то мужчина со стволом Да, и допустим у мужчины очень Серьезные проблемы, а он знает, что Там уже за голову пообещали 10 миллиардов долларов А может и 50, да И они лежат И, и нет вопросов Так что Придумывайте, это молодежь должна придумывать. Это, в общем-то, хороший сюжет для фантастического рассказа, я вам рассказал. Поставки российской нефти в Европу практически остановились. Об этом пишут все западные СМИ, что Россия все не поставляет уже практически нефть в Европу. Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады на 2021 год, потому что значит, Международный Олимпийский комитет уже сегодня согласовал. В Италию прибыл 14-й российский самолет. Ну а что же, куда еще я вот в своем авторском канале, в телеграм-канале напомнил басню Изопа, а, про пастуха и чужих коз. Помните, когда пастух увидел, что с его козами пасутся чужие, ну, дикие козы, дикие. Он всех загнал а, к себе, там на следующий день была плохая погода, ураган, все они там были, он своим ей чуть-чуть давал еды и воды, так, чтобы не подохли. А этих кормил от пуза, там, холил их, и когда открыл на следующий день дверь, дикие как рванули в горы. Он говорит, что же вы неблагодарные-то убегаете. Они говорят, мы видели, как ты со своими обращаешься. Когда мы станем своими, ты же с нами также обращаться будешь. Вот э -э, это вот именно та басня. То есть Вова готов, чтобы там в России все померли, да, но перед Италией-то он должен молодцом выглядеть там все-таки. Собственность у них там все-таки у Медведева в Таскане это виноградники, да, вилла, там заводик винодельный. Ну плюс, помните, там Усманов очень заискивал перед Италией подарил там 28 что ли автобусов для школ. В России что-то ничего не подарил, ему дали медаль. Усману. То есть они там языком вылизывают все вот эти вот замечательные путинцы, а рассказывают о том, что это по доброте душевной они сделали. Что же они по доброте душевной свой народ так уничтожают? Солярка 48. Ну вот видите, какая прелесть. И куда золото исчез? Вообще не интересует... Куда Золотов исчез? Похер, куда. Такие вот дела. За два месяца в Саратской области половиной тысячи человек заболели пневмонией. Это на 15% больше, чем всегда. Ну Говорят, что это из-за климата. Вы понимаете, из какого климата. Люди болеют понимание, Никаких тестов на коронавирус нет. Ну Раз нет тестов, значит, они не болеют коронавирусом. Мальцев, почему не проходишь флюорографию? Потому что тут карантин какая-то, как флюорография. Что за глупость? Флюорографию почему не проходишь? Да, и... Альянс врачей попал опять под пресс, пожаловались на него в полицию, причем на главу профсоюза, аффилированный с Пригожиным какие-то организации, Федеральное агентство новостей, вот такая организация, на Альянс врачей пожаловались, что они фейки распространяют по поводу коронавируса. Представляете, какие мерзавцы эти Пригожинцы, но я думаю, что когда режим рухнет, у нас руки до каждого дойдут, такого пригожинца. Вот. И лишь бы только народец наш вдруг не стал очень добрым. Да? Когда, не, Я понимаю, что там начнут рвать, линчевать и так далее. А вот когда начнется уже более-менее цивилизованное общение с вот этими козлами, то народ скажет, надо всех простить. Ну, когда успокоиться? То есть, если сами они кого-то рвут в клочья, то надо рвать. А если как-то вот надо по закону делать, то надо всех простить. Вот пишут всякие российские СМИ, что Браудер распространяет фейки альянса врачей о коронавирусе в России. А какие... Фэген. Я думаю, что никакой альянс врачей истинную ситуацию не знает, она гораздо хуже, чем люди об этом говорят. То есть, что бы вы ни сказали про коронавирус, ситуация в России будет хуже, потому что вы не видите всего объема, и человек так устроен, он не может по максимуму представить себе. И... пишут вот, российские СМИ Навальный призвал не помогать Италии бороться с эпидемией коронавируса я не слышал это я думаю что это Навальный сказал по другому я думаю что он сказал что нужно помогать бороться с эпидемией в России а не заниматься Италией но ну, видите как здорово так извратили такой вот он злодей не хочет он несчастным итальянцам помогать Бля, какая мразь конечно эти путинцы жуткая мразь и народ все это хавает, терпит, жует эту какашку, блядь, ужас. Журналисты раскрыли главные фейки Ходорковского о коронавирусе. Обратите внимание, одни статьи, Браундер, Альянс врачей, Ходорковский, Навальный, все фейки только. Мальцов, правда, не упоминаю. там что очень боятся этой фамилии. Так вот, Поэтому больше везде пишите фамилию Мальцев. Это прям как блядь, как по яйцам он. И я думаю, что а, сейчас они пытаются в мозгу, а, ну в оставшемся еще не совсем в мозгу, бешеной вот этой ваты, а, создать представление о том, что нет никакого коронавируса, а есть только фейк, потому что Запад хочет нам там вреда. Так, я его Собянин заявил, что реальный карантин по коронавирусу, реального, реальной картины, извиняюсь, по коронавирусу в регионах нет. Он как раз занимается этим вопросом, поставлен контролировать вопрос борьбы с коронавирусом, а данных нет, ну а что тут контролировать, если данных нет? ФСО создала оперштаб по предупреждению о распространении коронавируса. То есть, представляете, коронавирус полным ходом, два месяца уже идет. Помните, в феврале месяце мы писали статьи, как мы будем использовать коронавирус для борьбы с Путиным. Я писал, да? как нужно использовать. В январе было сказано, что э, пандемия это делал только времени, все, то есть вопрос решен. Это было сказано в январе. А ФСО только сейчас создали штаб по охране вот этих пидоров от э, коронавирусов. Сот федеральная служба охраны, те кто Путин охраняет и всю эту морать, представляете? Так, так и называется авторский канал Вячеслава Мальцева Да, авторский канал Вячеслава Мальцева На телеграм-канал Сторонники ЕР запустили акцию Для помощи пенсионерам В период значит, В период значит, Коронавируса 19 да? прикольно. На самом деле это, я уже говорил, никакая не помощь. Им похеру эти пенсионеры. Им главное, чтобы они проголосовали. А чем они там? представьте вот сейчас в условиях коронавируса все эти помощники будут бегать от одного к другому, всех перезаражают. Но им главное там собрать какие-то эти подписи, что они за поправки в Конституцию. Они еще приходят. Они же не говорят, что Вова Скотт будет пожизненно Они говорят, тетя Паня, ты за пенсии увеличение проголосуешь? Он говорит, конечно, проголосуй. Ну, на, голосуй. Володин предложил сажать на 7 лет за нарушение карантина. Но он любит с больной головы на здоровье переносить. Да? То есть люди, люди виноваты вот, в том, что коронавирус. То есть если кто-то кого-то заразил, то надо сажать цик с гвоздями пожизненно. А не то, что они до сих пор не объявили карантина, до сих пор ничего не сделали для того, чтобы ограничить распространение в России. Кроме того, что замалчивают это. Рассказывают, вот Запад нам завидует, что у нас нет коронавируса. Конечно, откуда он у вас возьмется, если вы даже тестов не имеете? Этот тест может показать, что это коронавирус, а так это просто пневмония. «Вячеслав, вам фильм про Ниндзя нравится?» «Не, не очень. Как-то я. Не очень. Не очень я фильм про Ниндзя Мне вот из всех каратанских этих фильмов больше всего с Джеки Чаном нравится. Я фанат Джеки Чана, очень люблю. А все остальное так. Где это серьезно показано, все вот эти вот дела, где это серьезно, мне это не сильно нравится, честно я скажу» в России из нарушения а да, это я уже сказал Клишес не исключил введение уголовной ответственности за фейки о коронавирусе они понимают, что дальше ситуация будет только хуже, поэтому нужно всех запугать чтобы никто не рассказывал правду потому что будут привлекать за фейки Мальц, когда хуело сдохнет не знаю не знаю. У нас двое пневмоний на работе. Александр Петров. Ну, вы же понимаете, что это не пневмония, что это коронавирус. Так. И Названа стоимость лечения одного пациента от коронавируса в Москве, то есть это 200 тысяч рублей, больница стоит лечение в Москве, что-то крутовато, а не для московских больниц, эх, жуть, конечно, Путин приехал на площадку больницы в Коммунарке. И потом, значит, побывал он вот в больнице, посетил больницу для зараженных коронавирусом в коммунарке. Но ну, я так понимаю, что тот корпус, где близко, нет ни одного зараженного. А вот, поэтому, то есть, там какие-то особые боксы на стороне, а он там ходил вот в этом костюмчике, еще раз покажу, вот в этом... Ой, нет, не в этом. Прошу прощения, я, я не специально, он куда-то у меня исчез этот. Вот он, вот он. А что ты показал? Ну, вот тот этот, который с этой резиновой такой костюмчик, да. значит, здравствуй, Фрейд называется. Вот в таком желтеньком костюмчике. Ну, смысл тот же. Красивым ходил, да. Гондон в Гондоне, это называется. Рассказывают, что Путин там да, и всякие совещания теперь в правительстве по коронавирусу начал проводить и вообще, то есть взялся, взялся, отлично. Ну, я думаю, сейчас он там нарисовался и скроется, больше мы его долго не увидим. Конечно, недаром в этой в ФСО придумали там «Штаб по коронавирусу». И Песков объяснил цвет защитного костюма от коронавируса Путина. А знаете, почему такой цвет? А? Никогда не догадайтесь. Я Пескову цитирую. «Такой выдали, это ничего не значит». «Выдали такой». То есть есть какие-то такие выдавальщики, они вот «выдают». Блядь, жуть, конечно. Это ничего не значит. «Одолеем вирус и Вову поставим чумной столб». Да, Михаил, спасибо. Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в коммунарке. То есть вот Путина снимали в коммунарке. Вот такой был Путин. А его какая-то врачиха снимала смартфоном который выдал Песков, и на котором был, был только один контакт Дима. Я так понимаю, это самый Дима Песков. И после этого он приказал уничтожить этот смартфон. А знаете, зачем уничтожать? Мы не можем подвергать президента риску. Причем здесь президент. Так, так, так. «Телефон оставляете себе, а потом уничтожаете». Так, и где же он говорит? «А, он сказал, что времени на его дезинфекцию этого телефона нет». «А, я не понимаю, зачем его уничтожать». Или они как собираются, как они представляют, уничтожаются такие телефоны, там есть какая-то сталиплавильня, в которой терминаторы уничтожали, помните, там, когда он уезжает вниз «Терминатор-2» да, и показывает, что все классно, туда телефон что ли будут бросать? Как уничтожать телефон? Молотком разбивать, он от этого станет менее заразный. Вот что в башке у этого Пескова? Представляете, какие дураки вообще, безумцы. Что в башке у этого идиота? Дезинфицировать времени нет, надо уничтожить. Так, ну а уничтожил, и что, не надо это дезинфицировать, что Это что, стало, разбил телефон, и он стал сразу же безопасный? Представляете, это, это вот такое, такое чудо, там сидит в Кремле. Представляете, с пронюханными мозгами. Совсем. Бля, просто нет у меня слов. Представляете, я теряюсь всегда. У меня, вот мне говорят, вот вы прокомментируете. Как я могу это прокомментировать? Расскажите. Слава, Вячеслав, кастин, смотрели показать. фильм «1984». Я книжку читал, урвал, фильмы я не смотрел. Я не думал, что фильм будет интересней книжки. Какой? Вот этот костюм, ну, что который не чай, Костюм что от коронавируса для получения женского варианта выверните наизнанку написано. Там люди просят. Да, вот Борис дженсон и вот Вол Путин. Вот, так что. вот В башке у Пескова только песок, да. И... Умершая пациентка как раз в коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака. Вопрос к знатокам. Если она болела раком, а не коронавирусом, как они утверждают, коронавирусом она не болела, то нахер они ее загнали туда, в этот либразорий? Зачем они ее загнали туда, где больные, все остальные болеют коронавирусом? Но если она болеет раком... Аплодирует опять. Так что у меня нет слов. Просто нет слов. Ну да, возможно, она болела раком. но как она оказалась в этом хосписе это для не для раковых больных, а для больных коронавирусом. Так куда-то делалось, хотел что прочитать, какую-то еще. Здесь слава, эти мутанты даже разумно ответить не мог, потому что нет никакой власти, все испитано и надо только по сигналу, но эти пилоры не, не видят сигнала. Вы знаете, я вам что скажу, очень все просто. Они же работают в режиме «вопрос-ответ», да, но не в режиме «диалог». Их спросили, ты можешь спросить, чего угодно. Даже я уверен, что можно как-то поставить какой-то острый вопрос и Путину, и Пескову, да, но будет абсолютно бредовой какой-то ответ, и ты не сможешь диалог вести. Ты не сможешь сказать, слышь, ты что бредишь-то, козел, ты что несешь, сука? За язык нельзя схватить, нельзя заставить отвечать за слова. А говорить они могут все что угодно. Помните, там Путину говорят, еще там седьмой или восьмой год, говорят, вы там воруете. Он разворачивает, да пусть говорят, и пошел. Ну. Говорят, тебе хлопают, да нет, тут героев достаточно. Ну, да, На да. самом деле в нынешнее время мы дома сидим, а кому-то приходится... Сейчас подвергать своей жизни, своей семье опасности. А, ah, ah. День дурака 1 апреля в России перенесли на 22 апреля. О, гениально! это надо в виде плаката. А перенося перед 1 апреля обязательно повесить 1 апреля переносится на 22 день дурака. Во, гениально! Вячеслав. Кто такой Валентин Шляков, не знаю, кто такой. Так, Мальцев, как думаете, стоит ли пенсионеров законом не допускать к выборам, слушая по своим родителям и людям преклонного возраста, у которых мозги промыты пропагандой? Я вообще против того, чтобы людей делили на меньших, лучших и так далее. Те, кто участвовал в путинских безобразиях, должны быть поражены в правах но не по возрасту они должны быть. У нас масса э, людей преклонного возраста и даже старых, которые протестуют против путинского безобразия. Да? Я знаю массу людей очень близких мне, которым под 80 лет и они э, жестко против Путина, хотя у них нет интернета. Но у меня такое ощущение, что они генетически другие, что они генетически свободные. Поэтому я против э, того, чтобы там да, вот как э, в, в, в телеграм-канале в моем в чате э, повесили, значит, один сыт в подъезде, а другой там что-то пишет. И вот что, у академика должно быть больше прав, чем у того, который сыт в подъезде при, при, при голосовании. Да нет, а с какой стати? А на чьей стороне сейчас академики? Вы что, не видите, на чьей они стороне? Они что, на стороне народа, что ли, эти академики? Они в основной массе на стороне Путина. И что эти за академики? Мы знаем он одного академика, который бабу свою э, расчленил на, на кусочки. Таких академиков миллион. Они ничем не отличаются. От один, который сыт в подъезде, и тот, который академик. Абсолютно ничем не отличаются. Но в трудные периоды истории, вот те, которые сад в подъезде, они могут нам оказаться гораздо полезнее, чем академики. Да? Там в подпуле мы академии не пустим, вот бесполезно. Да? А вот этого заброса можем. Поэтому главное, чтобы вот те, которые сад в они были на нашей стороне, а не на стороне Путина или каких-то ушлепков, которые собираются из России ДНР с ЛНР сделать. Которые уже сделали ДНР с ЛНР, а еще из России собираются то же самое сделать, чтобы спасти русский мир. Так вот нам это не нужно. Пишет Кадыров академик, ну да, да и все такие, мне кажется, среди академиков он самый умный, Кадыров. Родителям детьми на удаленном обучении не будут выплачивать больничные, ну в принципе они не будут вообще никак никому ничего выплачивать, по минимуму решили пройтись. В России резко выросли продажи по резервативу Вот я вам еще один раз покажу вот этот, видите, вот, Уже вот. Один, один точно мы знаем, кто купил вот. Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков В интервью значит, радиостанции «Говорит Москва» рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд Знаете почему? Оказывается, потому что еще не отменили авиарейсы, а он не мог э, значит, предвидеть, что, что вот такая возникнет ситуация. Это главный врач областной больницы. Это сразу нахер. Ну как ты не мог предвидеть? Ты главный врач областной больницы. Кто же тогда должен предвидеть? Вот Мальцев не врач, а он предвидел. А главный врач областной больницы не предвидел, представляете? одни дураки, блядь, одни дураки, просто жуть какая-то. Почему Мальцев оказывается умнее врачей, вирусологов, главных врачей, да, в вопросах вирусов, но это же охереть. Почему Мальцев оказывается святее каких-то монахов, да? я говорю, когда говорят, вот они там тоже люди, но почему я не делаю это того, что делают эти монахи? Почему они монахи, а грешат гораздо хуже не монаха, а почему я всегда примеряю к себе Он говорит через призму себя не надо а через чью же тогда призму надо как раз через себя и вот по помог монахов И радьякон из Магаданской области некий Кирилл Шадрин значит ну, совершил каминг-аут и ушел из православной церкви заявил, что он гомосексуалист, кстати, учился в Саратской семинарии, ну я знаю там вся эта семинария гомосексуалистов, я так понимаю, что им просто надоел в РПЦ, не потому что там преследуют, там все педики, ну все педики, ну вся вот эта Саратская семинария, это одни гомики, я вот кого знаю из знакомых гомосексуалистов, они все я, я их всех видел на проспекте Кирова, общающимися и гуляющими с этими молодыми э, семинаристами. Все абсолютно. Поэтому я, для меня э, ничего удивительного. Для меня удивительно, э, что они оттуда ушли. Я так понимаю, что они хотят просто уехать за рубеж и получить политическую рубеж. Им надоел в РПЦ. А что проще, самый простой вариант э, сказать, что преследуют. Хотя я понимаю, что РПЦ вся из гомосексуалистов состоит. Почему они туда так как подорванные несутся, я не знаю. Да, помните, как? в анекдоте, да, помните, когда друзья встречаются, ну, там, лет двадцать,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 Пидорас, представьте, гомосексуалист. И представьте, как эти пидорасты устраиваются. Один пидор ему ну, бесплатно подогнал дом. Другой бесплатный кредит, несколько миллионов долларов. Третий Феррари. Вот это к вопросу об РПЦ. Что вы думаете о Платошкине? Ну, я каждый раз говорю, что я э, не думаю о Платошкине. Вячеслав, мои знакомые гомосексуалисты. Ну, а что ж, у, ни у кого знакомых гомосексуалистов, что ли, нет? Я как бы ни, никогда не спрашивал, но всегда знал, да. У меня даже друг э, детство, да, и так получилось, что, ну, в школе наверное, он не был, да, а потом как так жизнь сводил, тоже он политикой занимался. Да? И, в общем-то, он никогда не скрывал, но и никогда не предлагал. И, в общем-то, как-то я научился их вычислять. Да, да они, в общем-то, и не скрываются. А, причем, у меня никогда с ними не было плохих отношений. Они мне всегда помогали, как это не парадоксально. Однажды я спросил, почему... Вы мне помогаете как-то, одного человека, но ну, он сейчас ныне покойный уже, но достаточно влиятельный был. И я говорю, слушай, а вот ну, там такой вариант, честно говоря, не совсем прав был. Ну не то, что не совсем прав, но, да ну, скорее не совсем прав был. И они могли, в общем-то, бычиться и были в состоянии э, переломить ситуацию. Ну они отступили, сразу и нет никого, я нифига себе, и спрашиваю товарищ, -то", тем более, что он недалеко сидел. Я говорю, слышь, а, а чего они-то все отступили? Ну говорит, ну они голубые. Я говорю, что голубые? Они, я говорю, он как бычится на всех. Он говорит, ну а ты говорит, к нашему товарищу, к общему, пришел на похороны. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот товарищ наш, оно мой товарищ. Погиб его, зарезали, да, и говорит, ты же пришел на похороны, я говорю, да, пришел, а как же они не придут к своему товарищу, с которым я за одной партой сидел, да, а он говорит, а они, говорит, засали, они не пришли, поэтому, говорит, они тебя очень уважают, что ты как бы, ну, не, не боишься там репутацию подмочить и так далее и поэтому как-то я говорю, я всех их э, прекрасно ну не всех конечно, кто там их всех знает но прекрасно знаю кто это и у меня по крайней мере с ними никогда не было конфликтов всегда они э, что я просил, то делали мне надоело про голубых ну меня спросили, я ответил что про голубых, мы каждый день про путинцев, про путинцев говорим, куда хуже, я вот, представьте, я лучше каждый день бы про голубых говорил, представьте, Путин сдох, никого, этих пидоров путинских нет, и все, бегает вот, вот, Бог мне бы сказал, слышите, наказание такое, вот, блядь, Сейчас я прибью всю эту путинскую шоплу нахер, блядь, вот они все соберутся, сука, там где-нибудь в одном каком-нибудь месте на свой съезд погадый, я туда метеорит обрушу, блядь, но ты, падла, каждый день будешь выходить в эфир и по два часа в день рассказывать что-нибудь про голубых, блядь. Я бы согласился, честно я вам скажу, на такое. Хотя я не знаю, что можно два часа в день про голубых рассказывать, но куда бы мне деться было, я бы согласился на это. Священник в противогазе на исповеди попал на видео. Некий священник Андрей Ткачев вышел к прихожанам в противогазе. Какой молодец! Просто молодец! А зачем вообще вышел к прихожанам, если в противогазе? Ну, понятно, что э, Русская Православная Церковь не объявила карантин, поскольку это филиал ФСБ. Они не могут, как мусульмане, которые не являются филиалом ФСБ, там объявить карантин, как в Мекке, в Медине. И поэтому вот приходится так выкручиваться. Мальцев в Твиттере популярен. У нас там большая коллекция антипутинцев. Да и меня нет уже в Твиттере, меня забанили. Вернее, как, они не забанили, они требуют убрать один твит, а поэтому меня не пускают, пока я не уберу. Мне надо только нажать одну кнопку. А я этого не делал, уже там два или три месяца и как-то, честно говоря, хрен на твиттер положил. То есть нет так нет, пошли они нахер. Монастырь выбросил животных из приюта Патулы. Ну что можно сказать? Ну это разве монастырь, который выбросили животных? Жуть, конечно. Даже не хочу комментировать. Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу и улетели в другой город. Теперь ловят, да? Из Сочи в Екатеринбург сбежали. Молодцы какие. Главврача дома в ее уволили за похищение младенца. Но ну, вы помните, там какая-то женщина украла ребенка. Мы говорили об этом. Ну, мы говорили о самом факте похищения. Потом у, него, у нее этого ребенка нашли. Ну, в общем, какая-то жуть. Ну, бывает. В последнее время такое случается, вы видели. И руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски. Ну, то есть им сказали, я так понимаю, ребят, нихера вам ничего не будет, так что делайте все сами, за свой счет. Минпром... Торг организует новую службу доставки средств защиты. Вот видите, то есть сейчас какой 24 марта они а только новую службу доставки средств защиты организуют. Хартист. Светлана Житниева пишет: Бондаренко только требует. Что еще может сделать Бондаренко взять бомбу пойти Путину взорвать? Хорошо, что он хоть в рамках КПРФ является очень серьезным сопротивленцем. В рамках КПРФ, представляете, то есть там, где есть полит... партийная дисциплина, и он умудряется лавировать, умудряется выкручиваться. Так что... Ничего, ничего плохого не могу сказать про то, что он делает. Он делает э, в тех условиях, в которых он находится, он делает ну, все, что может. Слава, кто по-твоему на самом деле убил Григорию? Читал, что посадили якобы подставных. Ну, очень э, трудный этот вопрос для меня. Я тоже все время задаюсь, потому что Женю я очень хорошо знал, и родственники его ко мне первым, в общем-то, обратились, когда поняли, что ничего, никакой правды не могут добиться. Да. Но для меня это очень трудный вопрос, потому что ну, все очень странно. То есть человек, который совершил якобы убийство, купил пистолет на заправке, потом выкинул его в мусорный ящик, да и потом никто не нашел этого пистолета. То есть, если уж рукописи не горят, то пистолеты точно не тонут, а этот утонул, видите, в мусорном ящике. Тот человек, который был связующим звеном и мог дать показания, за ним установили наружные наблюдения, которое пропасло его, я думаю, что никто его не пас. До а Пьензе, где он приехал к тещи на мотороллере, и вроде бы увидел, что его обложили И повесился О как! То есть единственный, кто мог дать показания Которые как-нибудь как связал Поэтому доказательств никаких абсолютно нет И один, одно доказательство Это только телефон Вот этого так называемого убийцы который он не выкинул и все больше там доказательств нет. И показания самого этого убийца, который, говорит, вот тот, который повесился, он мне говорил вон че, и вон че. понимаете? Вот такие дела. Так что я не могу сказать, и я думаю, что может так оказаться, что даже взяв власть мы не узнаем правду есть такие дела которые ну, в связи с тем что нет свидетелей и все уже настолько затоптаны следы временем занесены что очень сложно все выяснить так Это мы говорим про Евгения Федоровича Григорьева, если кто не в курсе, потому что я сказал, прокурора в Саратовской области, которого убили 13, 13 февраля 2008 года. Да? Я помню этот день, я как раз Анна беременна была и на сохранении, и, ну и даже не на вот как-то, вот только она недавно забеременела, ее положили, у нее какие-то очень серьезные проблемы были, поэтому я находился в больнице, все, потом э -э, думаю надо ехать, ну там уже говорят так, пора и честь знать, потому что ночь приближается, мне говорят так, давай катапультируйся, и я поехал, приехал домой, и мне помощник один мой звонит и говорит, Евгению Федоровича убили. Я даже не понял, потому что у меня и мысли никогда не было, что Женьку может кто-то убить. Хотя он так достаточно такой был, вот азартный в борьбе с бандитами. То есть он э, смог пробить вот эту вот службу, э, которая в 90-е годы была, кобра, которая со самыми лютыми бандитами сражалась. В общем-то, я тоже. Тут помогал достаточно да, серьезно, да, политически, по крайней мере, очень серьезно. И многие вопросы, ну и не только, кстати, политически смогли решить. И вроде давно уже 90-х нет, и никого не убивают, да. Как вы, вы помните, это жгу а вы все стреляете, ну, ду -ду -ду, вот это видно. Мы еще созванивались, я говорю, это, позвонил ему, как раз, чтобы, не ему, а секретарю, говорю, в гости там приехать и так далее. И что-то потом отбой дал, потому что надо было к ехать туда. И вот думал потом, думаю, а чего вот, если бы приехал, может быть, как-то все бы изменилось. Ты, видимо, вообще не читаешь, это мне пишут. Нет, я читаю Светлана Житнева, я не читаю Платошкиных. А, ну это не мне, значит. Правда, что Путин болен? Не знаю. Я думаю, что они специально распространяют такие а, слухи. Квачков экстремистия Мальцева. Вы понимаете насчет экстремизма? Для путинцев экстремизм – это эффективная борьба с ними. Кто для путинцев эффективнее? Кто эффективнее с ними борется? Я не думаю, что Клачков. Да? Все-таки я, если вот даже абстрагироваться, а посмотреть со стороны, я думаю, что гораздо эффективнее борюсь. Гораздо эффективнее. И Крым все прочее, еще занавес-то нет, еще ничего не закончилось. У Пукина рак. Может быть все, что угодно, но это не значит, что он скоро сдохнет. В России резко выросли продажи... Презер... А вы говорили про продажи презервативов. Центробанк начинает дезинфицировать деньги и банкоматы и будут ограничивать выдачу денег в банкоматах. Я думаю, что это все чушь по поводу, что коронавирус как-то мешает. Нет, я думаю, что они хотят... Вообще, под эту муху перейти на безналичную валюту, то есть ограничить хождение денег вообще, да, и перейти на безналичку. Безналичные деньги, ну, это очень важный способ побороть преступность, да, когда власть в руках народа. И очень важный способ побороть народ, когда власть в руках преступников. Хорошо сказано, да? Вот я что-то у меня тут подвисло все да, я сказал это безналичные деньги это хороший способ побороть преступность когда власть в руках народа и хороший способ побороть народ когда власть в руках преступности это цитат сегодняшнего дня очень хорошо получилась «Россияне не хотят отказываться от использования наличных средств». Ну правильно, потому что у некоторых даже и карточек у большинства нет. Виктория Антонова тут вот неистовствует по поводу революции, по поводу того, что я бывший мент и так далее. Такая, я вот вижу, Виктория Антонова не а, этот не тролль. у Виктории Антоновой проблемы с головой. Я не знаю, заразится ли она коронавирусом, но я вижу, вот, судя по написанному, что у нее уже сейчас а, началось обострение. Прям в ближайшее время Виктория Антонова, рекомендую вам обратиться к психиатру, потому что если вы сами этого не сделаете, то вас увезут. Это я вам железно говорю, вот прям. Отсчитывайте от этого момента три недели, если вы сами в думку не пойдете, вас туда привезут с санитарами. Так. Борец, сколько молодых людей из-за вас запрессовали? А с какой стати ты, из-за меня их запрессовали? Это вообще, о чем вы говорите? То есть те люди, которых, которые э, слушали Мальцева, да их запрессовали из-за Мальцева. А те, которые слушали и сейчас сидят Навального, Яшина и прочих, а они из-за кого сидят? Они из-за Яшина с Навальным сидят? Все эти люди, и те, и другие сидят из-за Путина. Понял, мерзавец? Их и мерзавцы, а! Жуть. К чему Мальцев призывал из того, что не положено по Конституции? Да? О чем говорил Мальцев? О том, что Путин узурпирует окончательно власть, в России будет окончательно диктатура. Это случилось, это случилось. То, что вас не было 5-11, это наша беда. И это ваша проблема. У вас не было 5-11, потому что вы либо дураки, либо предатели России. Вот и все, что я могу вам еще сказать. Как деньги поступают на карту, их легче арестовывать, взыскивать за кредит, поэтому россияне не хотят отказываться от тальчиков, конечно. Кроме всего прочего, их легко отследить, эти деньги. Поэтому если власть в руках у народа, нам нужны только безналичные деньги. А если власть в руках Путина, они нужны только наличные и через какие-то криптовалюты и так далее, и так далее. Слава, когда ты победишь этих тупаноидов? Никогда. Это, понимаете, это, это клиника. Это клиника. Коронавирус диктует, он должен унести всех этих старых пердунов из власти и тем самым оздоровить общество. А она так будет по-честному, молодежь должна рулить. Молодежь в любом случае должна рулить, но молодежь тоже разная. Вы понимаете, я говорю, мы сейчас стоим перед очень серьезной дилемой: Либо кибертирания, либо кибернародовластия. Народ России пока выбирает кибертиранию. Народ мира пока выбирал кибернародовластие, но случился вирус, случился карантин, и люди готовы поступиться своими свободами в уходу безопасности. Понятно, что никакой безопасности не будет, если отдать свободы. Временно можно это делать, когда действительно идет карантин. Но если мы с этим согласимся, я сегодня сказал это, и вам советую послушать, в Соби я сегодня выступал на Соби News повторяю вот еще раз, я как раз там об этом говорил, что если мы согласимся с тем, что свободы должны ограничены быть в период там каких-то карантинов, то эти карантины будут вечны, вечны будут, понимаете. День Слава, мы твои ингушские пехотинцы, ассалям алейкум. Вам, ингуши, низкий поклон, поскольку многие темп, тейпы в Ингушетии, и я об этом знаю, приняли решение бойкотировать э -э голосование 22 -го числа. Это очень правильно, это очень зрелая позиция. Вы очень умные люди, мое вам искреннее уважение, вообще я восхищаюсь вами, спасибо. О чем фильм «Чужой хищник»? Ну, Я какие-то фильмы чуж про «Чужих и хищников» смотрел, «Чужой против хищника» я не, не смотрел. Я помню, очень смеялся. Я. А потом смотрел какой-то э, про Чужого, который э, в, в Антарктиде. И хищник там, и баба какая-то. Знаете, мне этот фильм очень понравился. Вообще, тема э, «Чужие» и «Хищники» мне нравится. Я не все фильмы смотрел. Э, «Чужой» первый я чуть-чуть смотрел, а нет, не смотрел целиком, второй вот чужой мне нравится очень, а хищник мне вообще практически все нравятся, хищники, я с удовольствием так отдыхают у меня мозги, но из этих фильмов черпаешь много интересного, очень много интересного, те люди, которые являются консультантами, особенно первого хищника, конечно, это были специалисты. Введению борь... войны в лесу, поэтому очень хорошо и получилось. много Многое э, узнаешь, во-первых, э, старого, да, того, что он там забыл, не узнаешь, а вспоминаешь, да, и многое узнаешь нового. Чужой про хищник крутой фильм. Ну, посмотреть. А может, чужой сожрет Путина? Да, блин, было бы неплохо лишь бы потом всех нас не сожрвал. Хотя, если Путина сожрут первым, можно рискнуть. И поправку о доступности медообслуживания россияне признали самой важной Представляете, то есть ради этого все поправки в Конституцию принимали. На самом деле. Все поправки это гарнир, как я вам еще давно сказал. А вот это вот главное блюдо, вот это говно, это то, что Путин должен быть пожизненным. Все остальное ради этого делалось. И мы с самого начала говорили, что, что бы они ни делали, они делают это ради того, чтобы Путин остался навсегда. Вот. И.. 61% россиян считает важная поправкой Конституции, которая снимает ограничения на участие в выборах. Видите, как витивато, важной. Мы тоже считаем важным. То есть, что это самое главное говно. Важной, считает. Глава Центральной избирательной комиссии Ела Панфилова заявила, что поправка Конституции уже принята. Но видите, это то, что я говорил, почему-то мне никто не верил. Вот сейчас это сказал то же самое. Панфилова что на самом деле поправки приняты, что это добрая воля президента вынести это на голосование на самом деле закон уже действует то есть как ему положено этому закону по конституции да, конституционному закону он так и был принят то есть Госдума приняла Совет Федерации утвердил, Путин подписал две трети этих регионов там органов представительной власти, субъектов Российской Федерации, так их называют, проголосовали, все, ничего больше не нужно. Закон действует, все остальные эти э, как бы, голосования, они абсолютно никому не нужны. Так что, и меня спрашивают, почему нужен бойкот? Ну, почему бойкот? Во-первых, потому что пандемия. Зачем людей гнать, непонятно для чего, чтобы они проголосовали и заболели, да? Я на это не готов. И э, Путин массовка нужна, помогать ему тоже не нужно. Зачем помогать Путину? Э, ну и, кроме всего прочего, бессмысленно голосовать, поскольку поправки уже приняты. Зачем это? Это просто западло. Главное слово, которое должно быть... Э, Рядом стоять, да, с бойкотом, да, это западло. Мы бойкотируем, потому что западло. Ибо западло, вот так должно быть написано на каждом заборе. Ибо западло. А вот и человек пришел. Привет. Эй, человек. Человек пришел. Ты мылся, что ли? Ты мылся? Вот это а ж вы не пошли аплодировать 8 часов? Она так любит аплодирует. Он, он, он аплодирует. <laughs> ну она не будет на камеру. Делать. Будет, будет, так. Ну не будет она на камеру. Будет, делать. будет. Покажи, как ты аплодируешь 8 часов обычно. Ну-ка, покажи. Покажи, давай. Как ты в ладошки хлопаешь? Покажи. Покажи, как ты аплодируешь, да? Софий, покажи, как аплодируешь, покажи. Покажи. Ну, а что-то что-то не нравится ей. Плохо сел, что ли. Ну, кажи как. Это ты ее на стол положи, посади, ей же там неудобно. Ну, ладно. все, все, все, все, все. Ну, ну, потому что папа на ребро посадил. Она, она у нас вообще не флаксивая, она вообще не попала. Земля попка мягенькая, а маленькая. Что такое? Ну ты ее на ребро, она же острое А я не видел. Ну, бурально, потому что ты папа. Да? Да. Тёсть Папка делом занят, не эти высказы тут. Вот. Будем хлопать папе? Слава, а если путинцы проголосуют за тебя, я допускаю. Путинцы за меня никогда в жизни не проголосуют. За меня ватники могут проголосовать, которые там по поводу... Все время... величия России там, и прочих вещей, ну то есть так называемый патриот. Это да, я допускаю, что когда процесс переминания путинцев начнется, они проголосуют, а путинцы нет, что я для них враг, причем непримиримый враг, и они для меня непримиримые враги, потому что, конечно же, я им отомщу, очень сильно отомщу. Вирус это миф масонов Ну это вы пойдите вот здесь расскажите На улице И итальянцам расскажите Которые такие потери У которых по 800 человек в день умирает От вируса Вы им расскажите Которые на лафетах возят там, вот. Такие вот дела Так что не захотел София Хлопс видеть а патриоты бывают, Патриот у нас слово такое ругательное сейчас, а на самом деле патриоты двух категорий бывают, бывают мыслящие патриоты, а бывают круглые патриоты, да? ну вот расчет на то, что круглые патриоты все-таки может быть мыслящими, какая-то часть из них станет, ну такая у меня надежда есть, по крайней мере сможем. Может быть, когда путинский режим падет, что-то им объяснить. Потому что они к этим штампам привыкли, к Соловьевскому, к Киселевским. И я думаю, в этих рамках мы сможем им что-то объяснить. Такие вот дела. Когда ждать новых походов соратников на Кремль? А мы сейчас тут ничего планировать не можем. Мы можем поддержать только тех людей, которые выйдут и пойдут стихийно, понимаете? Если таких людей будет много, значит мы поддержим это дело, возглавим это дело, э, скоординируем и так далее. Если не будет массы, понимаете, что одним мозгом мы не сможем все это победить. Слава, Путин святой, он творил чудеса при жизни, он должен принять мученическую смерть. Вы знаете, вот как, как бы вы не иронизировали на эту тему, но так оно и выйдет. Так оно и выйдет. Насчет мученической смерти Путина я даже вообще не сомневаюсь. Слава, называя себя врагом Путина, ты бы разглашаешь себя другом России. Согласен. А так... Путин в Гандоне хотят посмотреть. Очень много людей попадаются с воспалением легких в больнице. Вот он, Путин, вам. Или вы хотели вот так. Вот надо, надо Или вот тут, вот в этом, в таком Гондоне хотели. Круглые патриоты. Да, круглые патриоты ⁇ это особая такая категория. Ватники вот именно эти. Я помню партия Парнас, когда голосовал за тебя, Слава. Спасибо, Виталий. Огромное спасибо. Нет, дешевеет, а бензин в России дорожает. Как так? Загадочная русская душа. Что что. тут? Загадочного на самом деле нет ничего. Алчность. Колоссальная алчность у путинцев. Так. Вячеслав, как считаешь, Путина и его банду судить нужно сначала или можно без суда и следствия к стенке поставить? Нет, как нам нужен трибунал в Питере, большой трибунал, который будет абсолютно открытым онлайн будет все транслировать, будет огромное количество свидетелей, которых мы будем вытаскивать по всему миру, тащить и так далее. Они будут давать показания и изобличать. Будет огромное количество документов, аудит будет хороший, работать, да. То есть различные ревизоры будут подтаскивать бумажки, все рассказывать подробно, чтобы понял, Самый последний ватник должен понять, все должен понять, мы сделаем из этого интереснейшее шоу, это будет самым интересным шоу в истории, потому что они будут рассказывать все, они расскажут какие взятки кому они давали, представляете, то есть это будет вообще шоу супер, сколько бошек полетит в Европе, в Америке, вы даже не представляете. Так, спасибо, что смотрите Так, Почитаем, что в донатах написали Еще раз напоминаю, что сегодня я записал э, интервью на Соби News. Рекомендую послушать Честно говоря, мне не очень понравилось Я какой-то тормозной был но некоторые вещи интересные, сказал, то есть каждый раз, когда я даю где-то интервью на стороне, я говорю что-то новое даже для самого себя, какие-то вещи оценил немножко со стороны. Художник БМИ, и приветствую, сделайте, пожалуйста, объявление для слушателей, что на мультканале Мальцевский состоялась премьера нового агитационного мальца название 22 апреля с и э, готовится к выпуску еще э, премьеры. всем удачи, без нас с вами Путина не победить, спасибо, спасибо огромное спасибо Челусас Араев дядя Слава смотрел начало ролика где Варя играет на пианино скажите ей что учить Басика колонной лунной сонате бесполезно, максимум, что он может э, слабать эту морку для провокашки обязательно скажу спасибо Александр ссылка на петицию в Совет Европы из моего вчерашнего Доната Европы, проведите срочную проверку экспертизу изменения в Конституции России да. э, ссылка вот есть очень хорошо спасибо так александр как э, к нам а, относится как нам относиться к петиции на э, Change.org орг в совет европы Совет европы а это уже 23 это я сказал спасибо большое что смотрите и смотрим что Прислали в донат студии на колесах, потому что все-таки мы вопрос не снимаем. Надеемся, что когда-нибудь нас выпустят с карантина в ближайшее время, я думаю, и мы сможем поехать и забрать нашу студию на колесах, и ехать по Европе, и смотреть, какие последствия все-таки коронавируса. Представляете, заснять эту картину, я думаю, стоит. Мастер Ку, спасибо за вашу работу, нафиг эти пидорасты в плохом смысле. А, хорошо. Челусас Ара. Дядя Слава, как Вы относитесь к поговорке «добро должно быть с кулаками»? Это только у русских такой диссонанс или homo sapiens в принципе. Ну, это же, я говорю, это диалектика, единственная борьба противоположностей. Конечно, только нельзя э, говорить о добре, которое... Э, ну, толстовское такое, да, которое не противляется насилию. Добро, которое не противляется насилию, порой бывает гораздо хуже зла. Гораздо хуже зла. Понимаете? То есть, конечно, если там веровать в рай, в загробную жизнь, что всем там воздастся и так далее. А если нет? Вот я всегда вопрос такой задаю. А если нет? Если я сейчас спущу этому подонку, может быть, ему никогда не воздастся. Дядя Саша, Слава, мы с тобой, на машинку ты умничка. Спасибо огромное. Закат, сро... Закат солнца вручную и тотальный бойкот. Все идет по плану. Еще неделю продолжаем скупать крупы и дешевые продукты, а весь апрель сидим дома. Коллапс мутиномики, о котором я писал, не заставит себя ждать. Все закрывается, многие уже без работы. Да, это и надо делать. То есть как раз все совпало, понимаете, нужно подначивать население, пусть все покупает, потому что для Путина это полная жопа. Если будут пустые полки, все, то есть они попробуют заполнить чем угодно, но нужно делать, чтобы все, полки были пустые, чтобы все было закрыто. Евгений Иркутск. А, это уже вчера, спасибо, Евгений, большое спасибо. Что вы смотрите Большое спасибо Что помогаете Так и вот угу. Врачки нет карантин Тут боярка Вячеслав вы хороший папа ну, не знаю, я как-то сомневаюсь, что я хороший папа, мне кажется, я мало времени детям уделяю, недостаточно терпелив, это вот, э, все-таки с детьми надо быть более терпелив, но я зато детей не ругаю, это вот, э, ну, по крайней мере, маленьких. Так. Ждем 5 долларов за баррель нефти. Судит помогут. Нам было бы неплохо. Вам, спасибо вам, Вячеслав Вячеслав, крепко вам здоровья, Максим. Спасибо, Максим. Вам тоже не хворать. Всего самого лучшего. Сейчас здоровье крепкое очень нужно. Так нет эфира на СОБИ. Эфир на Пантеоне. На СОБИ позже будет. Понял. Не знаю. Ну, не знаю. Но я записывался на Соби, а когда Василий выложит Соби Ньюс, чья студия? Василий, Соби Ньюс, мы не первый раз там записываемся. Так, Путин вор и лжец, обокрал российских пенсионеров и лжет 20 лет. Путин КГБшник, а ложь это метод работы КГБ. То есть он же воспринимает это иначе, он не воспринимает себя лжецом, он себя воспринимает очень хитрым, очень продвинутым КГБшником, который смог обмануть огромное количество людей. То есть если какой-то мелкий КГБшник обманывает там одного, другого и так далее, подставляет, сажает там его, я не знаю, кидает под пресс, то этот целую страну кинул под пресс, как он должен собой гордиться, этот мерзавец. Спасибо, что слушаете. Да здравствует народовластие. До свидания.